Да, поехали. Друзья, новый рецепт, очередной рецепт. И сегодня будет колбаса Лионская. Колбаса из сборника, из старого сборника профессора Игнатьева. Французское колбасное производство. Профессор Игнатьев, 1902 год. Это обычная проходная, самая обыкновенная вареная колбаса со шпиком на рисунке. Я сделаю ее, ее вот на этом блендере. В составе этого блендера есть еще... Насадочка, которая делает кубики. Вот кубики, попробуй сделать кубики шпика. Попробуй сделать вот на этом блендере. Практически в прямом эфире. Если он сгорит, <laughs> значит он сгорит. <laughs> Что делать? <да? laughs> Все, план такой: обычная свинина, свиная лопатка, либо, либо свиная грудинка. Смесь эписфин, французские пряности. Плюс чеснок обычный, там либо с сухой гранулированные либо обычные домашние там с свежей да и на если это дело в калибр 80 айцел премиум айцел премиум это универсальная оболочка в ней можно и вялить в ней можно и э, делать стандартную классическую термообработку все поехали Так, ребят, у нас э, два замеса леонской колбасы. Почему два? Потому что, ну, батоны будут большие, толстые, 80-го калибра. Это же молочка 80 е премиум. Premium. Чтобы хотя бы там три батона получить, больших, толстых, то большого диаметра, мне нужно килограмма хотя бы два. Хотел вам отметить, вот видите, шикарный длинный фарш, длинная эмульсия. Она всегда получается, если ты делаешь все правильно. Если ты делаешь все правильно, у тебя получается на автомате, просто автоматически. Не нарушай ты эти правила, у тебя будет все, все автоматически получаться. Ну, полностью все их, я их рассказал в ролике «Докторская колбаса». Вот смотрите, я э, этот фарш сделал из замороженного мяса. Я пошел в магазин, купил замороженную лопатку. Замороженную лопатку. Вечером ее просто оставил на столе. Она подошла до кондиции. Видели, как, какая она... Ну, еще подмороженная, но уже э, не ледяная, то есть она еще там есть ледик, лед, но он уже достаточно мягкий, она легко режется. Вот, тут же распустил через мясорубку, вот он перед вами лежит, он подмороженный, но он уже измельченный, да? вот такой вот, и я тут же его кидаю в блендер, то есть у меня цикл производства от покупки куска мяса замороженного до Изготовление староделек сосисок вареной колбасы займет максимум один день с разморозкой. И основное время это, это, это займет разморозкой, разморозка, естественно. А так, достал из холодильника, распустил на мясорубку, тут же кинул в блендер, насыпал соль и специй, и посол, и созревание, и отепление, все пройдет у меня вот здесь за 5 минут. Дело в чем? Дело в измельчении. То есть вот этот фарш тонко измельченная в пыль, да, вот этот вот фарш, он просолится буквально за секунды. Как только он поменяет цвет на серый, он просолился. Все, все, все, что хотел сказать. Вот, ребят, смотрите, хотелось бы показать. Видите, серый фарш стал. Значит, это просоленный фарш. А этот фарш точно такой же, но вот из другого замеса. Он еще розоватый, да? Этот еще не просолился. Вот и вся разница. Время посола заняло вот здесь 5 минут ровно. Вот из такого состояния, вот в такое, да, серое, видите, по всей своей структуре. Просаливание вареных колбас фарша длится ровно 5 минут. Вот что я хотел вам показать. Друзья, про оболочку рассказывать. Это Icel премиум для сыровяльных колбас. Но мы его будем использовать для вареной колбасы. Почему? Потому что он универсальный. Он э, позволяет и вялить в себе, да, эта оболочка, и коптить горячим копчением. Что такое горячее копчение, мне, кстати, до конца никто не сказал. Вот, <клес> и холодным копчением коптить, и теплым копчением коптить. Ладно, шучу, конечно. Просто сделать нормальную термообработку, духовке при 80 градусах снаружи до 70 внутри. Он тоже позволит. Я сейчас нарежу на отрезки, вот на такие. И набью вот через нас через мой любимый шприц. Ребят, а эту оболочку можно не замачивать, покажу секрет. Ребят, термообработка. Стандартная. Видите, какие патроны? Mm -hmm. Это патроны от голода. Стандартная термо термообработка сейчас 35 градусов для отепления. Все-таки здесь плюс 14 фарша. 35 градусов ставлю в духовке. На минут 30-40 она отепляется, фарш отепляется до 25, потом врубаю 60. Нет. Гурбая 80 — это оболочка пластика, поэтому здесь можно сразу варить. Но можно и коптить, если у вас есть возможность, да. Стандартная термо термообработка — обсушка, обжарка, варка. Отепление, обсушка, обжарка, варка. Теперь у нас уже четыре стадии, 4 этапа. Раньше я говорил про три про этапа. Обсушка, обжарка, варка, но все-таки мы сейчас должны говорить про отепление. Все. Дальше довел до готовности. 30... Еще раз прогоню. Обс отепление 30... 5,40 снаружи, до 20, там 25 внутри довел, дальше 80, оболочка пластиковая, довел до готовности, до 70 внутри. Когда будет 60 градусов внутри, наливаем немножечко воды в поддон нашей духовки. Это если мы делаем в нашей домашней, домашних условиях в духовке. Если у нас есть возможность или есть термокамера, тогда оттепление выставил. Обсушка 60 градусов, обжарка с дымом 80-85, и варка. Все. Ну что, э, ребятушки, пора пришла усыгновить батоны наши. И посмотреть, что же там внутряночки-то наши спряталось, да? Наша лионская проходная обыкновенная ординарная колбаса. И сразу расскажу про минусы вот, внешнего вида, а потом будем к плюсам. Да? Минусы, я пока от вас отвернул, но сейчас покажу. Вот я когда протыкал эту, этот батон, он у меня э, лопнул, естественно, протыкал я уже где-то на 50 градусах внутри, но все равно, когда ты протыкаешь, пластиковая оболочка, она э, расползается. Да? Вот здесь, кстати, то же самое, вот тут был воткнут щуп, всю термообработку, вот видите, немножко лопнул батон, а этот я проткнул где-то на 55 там на 60 внутри, потому что она очень медленно варилась, поэтому я решил ее проконтролировать, думал, у меня врет термометр, но он не врал, поэтому такой брак, сейчас я порежу, будет дырочка, резать, как вы думаете, или все-таки сделать идеальный срез? Давайте идеальный срез сделаем, из ж там, леонская, так, на косую вот резать, на косую, чтобы долгий рез был вот это удовольствие, оно долгое должно быть, я считаю так, вот как длина этого лезвия ножа, вот такая колбасочка, мне она очень нравится, она очень нравится тем, что она, во-первых, очень ароматная, обалдеть, просто, она очень ароматная, она очень какая-то классическая, что ли, я бы сказал, Поры, конечно, есть. Мы от никуда не уйдем. Но что делать? Это домашнее изделие без вакуумного кутра. Мне кажется, вот так можно остановиться. Ну что, смотрите, что у нас получается. Я считаю, что все получилось. Яркий вкус, немножко перечная. Чем-то напоминает мортаделлу. Мортаделла, которая вот, ну, настоящая мортаделла. Я думаю, даже думаю, что если бы мы с вами сделали термообработку вот этой колбасы по э, мартадельному принципу а какой принцип у знаете там э, при 50 градусах батоны выдерживаются в течение 3-4 часов на 50 и за это время внутри батонов накапливается обалденный аромат, какой-то прям даже ну, не тушеночный, но какой-то прям вот мясно-мясной вот есть такое понятие мясно-мясной вкус, да? Поэтому можно смело повторять, эмульсия отличная, ну, срезаем бал за то, что, конечно, поры, ну, куда деваться, ну, если, конечно, сравнивать с промышленными изделиями, это, она не пройдет, никакие сравнения. Ну, домашние изделия, для домашних изделия нормально, вот так, такое количество пор. И еще балл снижаем за шпик, осаленный а шпик у меня лежал здесь почти год, вот вкус мажется, поэтому используйте свежий шпик, хороший, качественный, свежий шпик. А в остальном, по всем остальным признакам, то, что нужно. М -м -м -м. Идеально. Вот все идеально. Так что рекомендуем. Эта колбаса займет достойное место в вашей колбасотеке. Почему нет, да?